Как зарабатывать деньги в интернете в сезон отпусков от 7 тысяч рублей в день на туроператорах на полном автомате без стартового капитала. Досмотрите это видео до конца и узнаете, как вы прямо сейчас можете начать прибыльное направление в туристическом бизнесе в качестве партнера без стартового капитала без опыта в данной сфере. И самое главное, как автоматизировать это направление, уделяя всего 20 минут в день, зарабатывая от 7 тысяч рублей. Вы увидите конкретный результат и четкое понимание, как именно вам прийти к такому же результату в самое ближайшее время. Здравствуйте, меня зовут Мария Лаевская. Я занимаюсь продвижением партнерской сети туроператора и успешно зарабатываю от тысяч рублей ежедневно на продаже авиабилетов. При этом я не занимаюсь продажей авиабилетов, этим занимаются туроператоры. Я не общаюсь с покупателями, этим занимаются опять-таки туроператоры это мой онлайн проект деньги получают сразу на карту я не вкладываю деньги на продвижение покупатели организует моя продуманная система за многие годы практики сейчас я вообще все свободное время путешествую это мое хобби и образ жизни о а своей работе уделяю примерно два часа в неделю почему так Потому что есть выстроенная система конвертации интересующихся людей отправиться отдыхать в тур. И в поисках выгодного предложения моя система в нужный момент рекомендует разного рода туроператоров и с этого зарабатываю свой процент от продаж. Все просто. Но это просто для меня, так как у меня уже есть отлаженная модель заработка денег. Но как можно выйти на этот рынок обычному новичку без опыта в этой сфере? Сейчас рынок изменился, зайти на него без должной модели просто нереально. А пользоваться советами и статей, которые найдете в поисковых системах, не имеет смысла, так как советы не приведут к желаемому результату. Вы только потеряете свое драгоценное время. Единственный выход из этого – найти себе наставника, человека, который уже получил желаемый результат и который готов помочь вам получить его тоже. В свое время я проходила обучение у своих наставников, и это дало мне результат. Если вы уже давно ищете интересную модель заработка для себя, хотите путешествовать, иметь пассивный источник дохода онлайн с чистым заработком от тысяч рублей в день на вашу банковскую карту или электронный кошелек, то вы можете применить мою технологию заработка и тоже выйти на такой результат. Можно, конечно же, самому пытаться найти оптимальную дорогу до точки «Б». А можно спросить у более опытного человека, как дойти до этой точки Б, сэкономив при этом огромное количество времени. Я с 2015 года продвигаю тур операторов по партнерской сети. С 2018 года вышла на чистый доход более 100 тысяч рублей в месяц. При этом вся система работает онлайн без моего личного участия. Я уделяю всего несколько часов в неделю, весь процесс работает на меня. И я проходила тренинг по личной эффективности в декабре прошлого года и к концу года поставила себе цель выйти на чистый доход в 300 тысяч рублей в месяц. Начала искать пути выхода и обнаружила, что сервис, с которым я работаю, в него можно привлекать новых партнеров и зарабатывать с их дохода небольшой процент. Тем самым я поняла, что это отличная возможность выйти мне на поставленную в конце прошлого года цель. Поэтому я и записываю это видео, и ищу новых партнеров, которым передам свой личный опыт и готовую систему. Вы начнете зарабатывать деньги, и с вашего дохода буду получать небольшой процент. Я. Вин-вин – все остаются в плюсе. Вы получите новый, постоянный и пассивный источник дохода в интернете, и я буду получать небольшой процент с вашей прибыли. Туроператор будет получать нового клиента и с этого зарабатывать, ну а клиент будет получать тур оператора по низким ценам. Все остаются в плюсе и все довольны? Вы будете заниматься полезной деятельностью в интернете и зарабатывать на этом очень хорошие деньги. Я вдохновилась данной идеей и записала целую серию видеоуроков, которые шаг за шагом показываю на своем личном примере, в каком сервисе нужно зарегистрировать, куда нужно нажать и зачем. Также к урокам я приложила программу по автоматизации всего процесса. Вам только нужно пройти регистрацию в нескольких сервисах, скачать и установить программу и запустить ее. Все. Уже в этот же день начнут поступать первые деньги, а через неделю вы выйдете на обещанный заработок в тысяч рублей в день. Весь свой опыт я изложила в своем методе, назвала его «Видеокурс 7000 рублей в день на туроператорах по системе Марии Лаевской плюс автоматизация». Вот так выглядит сам курс, в нем 6 видеоуроков, без воды и теории, только практика. Вы уже в процессе обучения создадите себе личную систему поиска новых клиентов. Система будет направлять по партнерской сети к тур-оператору. там будут совершаться продажи а вы будете получать свой процент от сделки все будет отражаться в личном кабинете программа сама найдет за вас клиента ничего сложного абсолютно вы можете самостоятельно и дальше прорабатывать искать информацию в интернете от теоретиков, а можете взять готовое решение под четким руководством практика. Ведь ваш доход будет приносить и мне прибыль. Сейчас хочу вам продемонстрировать собственный результат, чтобы вы убедились, что моя система заработка на туроператорах от тысяч рублей в день работает и приносит заявленный денежный результат. В данный момент я нахожусь в личном кабинете сети туроператора. На момент записи Видео 6 утра, 24 минуты, 8 мая. Это мой личный партнерский кабинет и открыт мастер отчетов по доходам. И сразу отображается статистика за сегодняшний день. Я уже заработала 540 рублей, хотя день только начался. За вчера мой доход составил 9000 тысяч. 26 рублей за этот месяц, точнее за 8 дней мой заработок уже составляет 73 201 рубль. Ну и за прошлый месяц апреля доход составил 168 841 рубль. Ниже можно видеть более детальную статистику по переходам, кликам, количество забронированных авиабилетов и итоговый заработок. Итак, сейчас еще утро, день только начался. Я подожду, пока пройдет целый день. Поставила запись на паузу. Соберется необходимая статистика по доходу за день и продолжу запись. Я не знаю, сколько удастся заработать. Все увидим в конце дня. Итак, я останавливаю видео и продолжу уже под конец дня. Ожидаем результат. Доброго вечера вам, коллеги. Итак, на часах сейчас 19.58 по московскому времени и по-прежнему 8 мая вечер того же дня. Спустимся ниже и можно сразу заметить, что доход на сегодня составляет 7493 рубля. И, соответственно, сумма заработка за текущий месяц увеличилась и составляет уже 80 153 рубля. Ну что ж, друзья. Как вы можете наблюдать, мой доход заработка работает и приносит мне пассивный доход без моего личного участия. Сегодня я абсолютно не занималась своим проектом, а деньги как поступали, так и продолжают поступать. Уверена, что мой результат даст вам уверенность и мотивацию начать зарабатывать так же, как и я. Теперь вы собственными глазами видите, что можно зарабатывать в интернете от 7000 рублей в день и более. Мой видеокурс – это не просто набор из шести уроков. Лично я, запуская новую систему с нуля, показываю весь процесс в своих видео. По окончанию курса вы получите денежный результат, как и я. А деньги можно будет вывести в личном кабинете в любом удобном для вас способе. Метод заработка идеально подойдет для мам в декрете. У вас будет много свободного времени на ребенка и собственный онлайн интересный Проект с пассивным доходом. Конечно же пенсионерам, так как жить только на одну пенсию просто нереально, а с помощью моей системы вы обретете легальный вид заработка в интернете дополнительно к вашей пенсии. Моя система будет спасением людям с ограниченными возможностями, которые по определенным обстоятельствам не могут работать на наемной работе. Ну и конечно самим наемным рабочим, вам не нужно увольняться с вашей работы, запускайте параллельно систему заработка на туроператорах и как только будете получать доход, на который сможете полностью обеспечить жизнь, можете уже полностью переходить в онлайн. Для настройки и запуска моей системы заработка на туроператорах от 7000 рублей в день вам понадобится ноутбук, компьютер или планшет. Второе. Стабильное подключение интернету через кабель или подключение 3G или 4G. Третья возможность уделять данному виду заработка 2-3 часа в неделю или 20 минут в день. Четвертая уметь идти до конца и не останавливаться при первой же ошибке. Ну и пятая получить сам видеокурс 7000 рублей в день на туроператорах по системе Марии лаевской плюс автоматизация. Если вы выполните эти пять шагов, то гарантирую вам, что вы выйдете на стабильный источник дохода от 7000 рублей в день без связей, вложений, опыта, рисков и потери времени. Так как же получить сам видеокурс? Как я говорила ранее, мне важен ваш результат. С него я буду получать небольшой процент, но отдавать в бесплатный доступ систему нельзя, так как информация будет общедоступной и потеряет свою ценность и приобретет очень большую конкуренцию. Ценность моей системы порядка пяти тысяч рублей и именно столько я хотела поставить в самом начале. Но тогда многие желающие просто не смогут оплатить, так как я знаю, что такое нехватка денег даже на продукты. Поэтому я ставлю символическую стоимость в 350 рублей и открываю набор всего на 36 часов. Все, кто успеет оплатить, получат сам видеокурс с программой по автоматизации в комплекте и мою личную поддержку по любым вопросам по почте. Я гарантирую, что если вы в первую неделю не выйдете на доход от тысяч рублей в день по моей системе, то я верну вам ваши потраченные деньги обратно на ваш кошелек или банковскую карту. Я с этих денег не зарабатываю. Моя цель – обучить вас дать результат, в дальнейшем получать небольшой процент от вашего дохода. Чтобы оплатить мою систему, просто кликните на кнопку ниже этого видео, заполните данные, выберите удобный способ оплаты и сразу после оплаты получите видеокурс моментально себе на почту. По любым вопросам пишите мне лично, контакты для связи указаны ниже этого видео. Если же вы из Украины, то мой Метод заработка вам подходит и никаких ограничений нет. Денежные вложения в процессе настройки тоже не потребуются. Начать может даже полный новичок без опыта в этой теме. Если остались отдельные вопросы, то пишите мне. Но помните, что желающих будет много и доступ ограничен. У вас есть всего 36 часов. Повторного набора не будет. Не ждите и не тяните, вы можете упустить свою возможность. Ниже под этим видео есть кнопка. Нажмите на нее. Оформите заказ и моментально получите весь материал. Уже сегодня вы сможете окупить свои инвестиции. Ну а на этом у меня все. С вами была Мария Лаевская. Встретимся уже на самих уроках. Успехов вам и финансового процветания.